Сибирский федеральный университет опубликовал результаты всероссийского конкурса «Университетская фотография-2016», по итогам которого в тройку лучших в самой главной номинации «Микронаука» пошла работа старшего научного сотрудника лаборатории Open Lab генной и клеточной технологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Елены Закировой. Я там участвовала в разделе «Микронаука», послала, свою, послала серию фотографий, связанных с моей работой. Работаю я со стволовыми клетками животных. Работа исследовательницы сосредоточена в сфере клеточной биологии. Елена Закирова несколько лет занимается изучением стволовых клеток, генетически модифицирует их и видит, как меняются их свойства. Однако, когда исследовательница Казанского университета искала различия между однородными клетками и тканями, она увидела нечто, похожее на нашу планету. В данном случае на скогрессе изображено превращение стволовых клеток собаки в нервные клетки той же собаки. То есть они дифференцируются в нервную ткань. Все эти изменения происходят у нас в лаборатории под воздействием специальных дифференцировочных средств. То есть специальные какие-то препараты добавляются, которые стимулируют превращение клетки в том или ином направлении. Исследовательница отметила, что видоизменение стволовых клеток угрозы животному не представляет. Более того, чтобы стволовые клетки продолжали превращаться в жировую, костную и хрящевую ткани, работа над ними в стенах лаборатории продолжается. Все это дает надежду, что данное научное исследование совсем скоро сделает большой шаг в медицине. Возможно, пока это выглядит как научная фантастика. Во всяком случае, только пока. Аделя Шимилова, Универ